Всем привет! Россию на международном песенном конкурсе Евровидения 2020 представит известная рейв-группа Little Big. Вокалист Илья Прусикин признался, что даже и не думал о таком шансе выступать на международной арене. Что известно об этом коллективе? Группа была создана в Санкт-Петербурге в 2013 году. По признанию самих участников, они не тратили деньги на раскрутку, а просто снимали видео, которые стали интересны европейцам. Петербургский видеоблогер и теперь фронтмен группы Илья Прусекин решил пошутить на 1 апреля. Музыкант вместе с друзьями придумал, а потом записал и выложил в сеть клип на песню Everyday I'm Drinking трек сразу же выстрелил и зацепил слушателей. Стоит также добавить, что 34-летний Илья до того, как стать музыкантом, играл в КВН. В состав коллектива также входят саунд-продюсер-диджей Сергей Макаров, солистка Софья Таюрская и вокалист Антон Лисов. Ранее среди участников была Олимпия Ивлева, но в 2018 году покинула проект с тех пор. София является единственной вокалисткой. Певица с ранних лет занималась музыкой и очень легко влилась в коллектив. Музыканты исполняют треки на английском языке и позиционируют себя трансляторами реальности российского народа. Их трек «Скибиди» набрал более 360 миллионов просмотров на YouTube-канале. В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Little Big представила клип на песню Уна, с которой группа выступит на музыкальном конкурсе Евровидения. Клип опубликован на YouTube-канале Евровидение. Напомним, Евровидение должно состояться с 12 по 16 мая в Роттердаме.